старых знакомых есть один плюс. Какими бы они ни были, хорошими, плохие, но ты вот с ними встречаясь, во-первых, их узнаешь, во-вторых, знаешь, что от них ждать. Здравствуйте! На повестке черные лыжи, не узнать которые очень сложно. Как бы их ни клей. По катанию они очень яркие. Безусловно, я знаю, что это за лыжа. Но давайте просто как мне на ней ехалось. лыжи есть... Две особенности. Я не знаю, честно говоря, для чего они сделаны. И для кого они сделаны. И что хотели сделать, я не понимаю. Но эта лыжа получилась и не фрирайд, и не трасса. Это вообще какой то нечто с чем-то. Значит, Лыжа вроде бы фрирайд, но она очень жесткая. Она очень жесткая. Эта жесткость у нее вообще абсолютно линейная такая. Вот она вся жесткая. Ну, да, у есть рокер, да, она широкая, да, в Но, когда вы фигачите на скорости, она лупасит в, в ноги. То есть, катание на разгрузке и на прогибе лыжи недопустимо. Максимум, что она вам излупит ноги. Вот вообще. То же самое происходит на жестком склоне, притом том, не важно, как бы вы едете продольно, вы едете классикой, там, кар, неважно. То есть, вот, жесткий склон, все-все вам в ноги прилетело. Вот. Да, у нее, теперь о плюсах У нее просто лютое количество контроля Потому что она очень торсионно жесткая Конты у нее очень цепкие И если кататься классикой То вообще шикарно То есть вы заводите загрузкой носа ее в поворот И скобляясь как бы контами, Можете не скоблиться, может пытаться резать Если позволяет это вам условие Вот в этом условии она хорошая но при условии, если снег идеальный и он не пушистый и не мягкий и вы можете упереться, то есть вот когда надо во что-то упираться и когда эту лыжу надо грузить, она шикарно есть и контроль, есть и понимание есть управляемость, как только вы входите в какие-то условия, где вот вы пытаетесь, например, упираться, а это во что вы упираетесь, стиральная доска, то вот, вот вас во ноги постирали, да? Если вы выходите туда, где надо загибать лыжу, и упираться, а упираться не во что, то она просто пролетает мимо. Все, Вот мне на них было хорошо, там в паре мест, там где был хороший уклон, и был очень равномерный такой мягкий снег, упругий, в который можно было упираться. Вот вообще отлично. Потому что контроль все поворачивает все четко все мягко и все я понимаю как и я мог себя даже на них отпускать и уходить на скорость все шикарно как только я выехал туда где надо маневрировать туда где все неровно там где надо тут поперек тут поскользил тут, тут на распущенных тут на плоских вообще кошмар катастрофа на насте вот на Насте единственное, что, наверное, я должен опять-таки отдать им должное. С коркой они как бы хорошо дружат. Почему? Потому что у них очень ровная вот эта вот жесткость. И нету точек напряжения. И весь вес ваш, он равномерно распределяется на корку. Она не проваливается. То есть можно не проваливаясь, вот как-то пройти. Все. Вот как бы все. То есть вот лыжа, ну, неоднозначная вообще. Я бы сказал так. То есть эта лыжа хороша для классиков. Катающихся В каких-то близких к хорошим Идеальным условиям катания Либо для каких-то вообще У которых там мистер стальные ноги вообще Для новичков нет Для любителей фана нет Для бывших карверов Катающихся на прогибе лыжи нет Вот вообще нет Вот вообще нет Но в принципе готов признать Что лыжи есть своя аудитория Тут любители классики любители вот, Буду сидеть в кафе за стаканом в ожидании хорошего снега до последнего. Вот. Выпал хороший снег, сделал два спуска классика. И, так... и я герой. Вот это да, контроль, управляемость, все отлично. Все, но не моя песня, не моя. Пойду искать свою песню. Подписывайтесь, что не пропустить. Ставьте лайки. Встретимся вне трассы. Пока.